Друзья, мне, честно говоря, было очень лень записывать это видео, потому что я в основном всегда сосредоточен на каких-то позитивных, развивающих вещах. Но люди хотят знать мое мнение, поэтому я уделю несколько минут, пока иду. Итак, по ситуации с Ердреем. Мы да? ваш сигнал да, поймали и пришли к вам по сигналу. Почему я сразу не кинулся записывать ответное видео «Опровержение»? Ну, потому что летом это выглядело бы как оправдание. Я понимал, что через несколько месяцев, возможно, а может и быстрее, у меня на руках уже будет фактура, документы, с которыми не поспоришь. И сейчас все это есть. Ну, давайте загибать пальцы. Ну, во-первых, отказ в возбуждении уголовного дела раз, которого там не могло быть э, никак даже по определению. Отказ э, в гражданском иске в полном объеме. Отказ в апелляционной инстанции в полном объеме. Если вы думаете, что вам это не грозит, ошибаетесь. После два часа вы будете давать показания, и здесь все будет вывезено. То есть получается, что юристы. извините, обосрались, Везде, абсолютно по всем фронтам. Да, сейчас, конечно, они дальше могут продолжать жаловаться во все инстанции, имеют полное право по закону, но только это ничего не изменит, потому что закон в им Group никто не нарушал. Они могут продолжить раскручивать на деньги своих клиентов, как, собственно говоря, и делали до этого кормя их ложными обещаниями. с все, что хочешь, заищем. При этом я, конечно, не буду говорить плохо о клиентах компании, пусть и бывших, и никогда не смешиваю личное и профессиональное. 5 месяцев, 5. получается, этим пользуюсь, да. И заработано 10 тысяч, это ну, практически 50%. Ну, при том, то том, что половина пенилит. срока. Да, при том, что у меня где-то 4 месяца. Может быть, 3,5 была одна подписка и депозит 10, и потом еще взял 8 и вторую подписку. Но я считаю, что это очень круто. То есть я положил 10 тысяч долларов, и примерно, ну, я могу сказать сразу же, у меня пошел минус, то есть сразу, там, наверное, уже следующий день. Ко многим лично до сих пор я отношусь хорошо, с уважением и даже пониманием. И вот по какой причине. Потому что они могли податься манипуляции, уговорам, Убеждению в несуществующих перспективах. К сожалению, некоторые юристы этим пользуются. Так давайте просто неосновательное обогащение с неузычим на карту деньги перевали, давайте, перевели давайте, без этого. И движимое желанием во что бы то ни стало вернуть деньги, потерянные ими на финансовых рынках, согласиться на все что угодно. В этом я их понимаю и. Это просто психология. Саша пообщались, Саша сказал, что он тоже в теме, но у него была другая подписка, он сказал, слушай, так все классно, были еще рекомендованы объемы торговли, ну, чтобы сразу там не улететь куда-то в минус, да, mm -hmm. можно взять там одну акцию, условно, а можно взять тысячу. Mm -hmm. Когда ты торгуешь на фьючерсах, ты можешь там сразу улететь, 15 дать объемы строго, да, это понятно. Но я хочу, чтобы вы... Вспомнили, друзья, что многие из вас оставляли яркие отзывы о нашей совместной работе. Скажи, наверное, самое яркое или лучшее впечатление во время торговли там какой-то получил. Наверное, тот день, когда я заработал чуть больше, чем тысяча долларов за один день. Это было запоминающе. Я откуда думаю, нифига себе. Так это реально вообще. А, и кстати, и это был день моей свадьбы. Мы вместе радовались вашим успехам, разделяли. Эту радость, и вы выводили миллионы с рынков. Саня, хочу тебя поздравить с первым миллионом прибыли. Мне тут э, твой наставник рассказал, что это произошло. Продолжаем работать дальше, все очень круто. И когда наступил рыночный риск, вы резко об этом некоторые забыли. И решили, что кто-то в чем-то виноват, и кого-то нужно в этом обвинить. Сам дурак, то да, это риски, До свидания. Да. Следующий. Правильно? Ну, изначально мне таких рисков даже не озвучивали. Нас не предупреждали. Только вот этого не нужно, потому что мы все прекрасно знаем, что это неправда. С августа я с удвоиной. Энергии сосредоточился на развитии компании, а не на боевых действиях. Это было максимально правильным решением. До конца года мы добились впечатляющих результатов. Как по сигналам, так по внедрению новых обучающих программ. А также мы вернули автотрейдинг под брендом с новой. Командой разработчиков. И вообще достигли таких результатов для клиентов, которых не было за все пять лет существования компании. И стало приносить очень хорошие дивиденды. Я смотрел в телефон и не верил своим глазам. четырех тысяч сразу около до восьми. Я думал, что-то нереально. Ну я не ожидал, честно говоря, такой прибавки к депозиту. Да, чуть меньше 5 и сейчас уже 12. А я у вас всего лишь еще 7 месяцев нету. За раз я заработал там что-то порядка 120 евро за, за минут 20, пар. наверное. И все ушло в плюсы. Мне было просто дико приятно. 800 долларов пришло еще к моему депозиту за месяц. Да, 20%. А как раз-таки доверие вот, ну, к вашей компании, к вам лично, у меня, ну, там, скажем так, 1000%. По S&P 500 одним ордером закрылось 100 тысяч. Одна сделка принесла Порядка 33% к вашему депозиту. Вот наш ответ на все то дерьмо, которое пытались на нас вылить. Нет уж, команда Ердрей, плавайте в нем сами. Приправьте это все вашей некомпетентностью и наглостью. И будет вам идеальный коктейль, привычная подходящая для вас среда. Ребят, уже а сделали да. контент, я вас поздравляю а с этим. Да. Я также понимаю, что убежденных скептиков людей не способны критически мыслить, невозможно ни в чем убедить. им достаточно бросить кость, и они готовы уже плеваться желчью в комментариях и тратить свое время, которого у них навал, естественно, на вот всю эту писанину. Оправдывая прежде всего свою нереализованность в жизни Ну а с грамотными людьми, которые могут сложить дважды два Мы конечно же всегда готовы к конструктивному диалогу И к новой рекламе от команды Ярдрей мы готовы тоже Но я правда сомневаюсь, что они нам ее сейчас сделают Всем добра, взаимопонимания Ну и хорошего настроения На связи